Всем привет дорогие друзья птичковый канал меня зовут олег и я продолжаю снимать леди Баг в Майнкрафте. пойду-ка спущусь поесть я купил себе блинчиков вчера пару худогов. вот с блинчиков то позавтраку по блинчиками потом пойду меня светила это кто раз а вы мой кошелек не видели эм, нет не видел ну, где же кошелек может надо тени у вас нет, нет, Вряд нет. ли. Не знаю. Давайте я вам помогу, наверное, найти кошелек. наверное, да. вы... Надеюсь, Где вы были последний дал. раз? Где вы были последний раз? Mm -hmm. Ну вот. Я в последний раз был вот тут пару секунд назад. А еще? Где вы его? последний раз видели? Mm -hmm. Нигде. Я его уже забыл. Где mm -hmm. он? Давайте, ладно, давайте пойдем, поможем вас найти, может мы в магазине России забыли его. Может быть, да, пойдёмте. О, негативные эмоции. Потерял вещи, не знаешь, как ее найти. Не расстраивайся, я тебе помогу. Калки твоя сила в моих руках. Передача. Теперь, теперь моя трость заряжена силой лошади. И когда я призову аккуму, моя акума заряжена энергией лошади. Вояж, моя Акума, вселись в него и забери камень через ледьбаку суперкота. Теперь моя трость владеет силой лошади. И я создаю Акуму, который вносит в себе силу лошади. Вояж, моя Акума, и вселись в него. Ну где же мы кушали? дорогой. Спитерись. Хорошо, Монарх. О, как нет. И а да. Я пытался Если помочь сигаре... найти ваш кошелек. Ладно, тебя не буду вфигарить. Ты помог мне найти. я помог. Такс. Um... Срочно ждать помощь. Всем нужна... Всем нужен месье Бактики. Давай. Так. Надеюсь, Суперкот уже там. А... <Italians> Да уж. Ой-ой, mm. что это <свист> Куда а? ты бежишь, Ваяж? Какой Ваяж? Только разобрались со всеми этими злодеями. Ваяж. Я не устал, это говорить. Опа, бедные mm. бедные. <свист> ты, куда ты бежишь? Я беду. Бегу, бегу подальше от тебя. Так, бояж. Да. А мы словому. Хотя бояш. Так супер -кот, ты где? <свист> супер кот, тебе вряд ли поможет. <связывая> а ты один бесполезный. Все, все время тебе были нужны, герои. Вояж. Опа, опа, опа. Мне срочно Эй, кот. Куда ты бежишь? <связывая> Не так ладно, есть идея. Для этого <связывая> придется использовать так ладно есть Ой. нужно бежать, бежать к воде Ой. есть у меня один план ланят заряжайся так применили заряжение и папа я куда ты плывешь падая Долго, Подашь от меня или ко мне? Ты меня уже бесишь. Вояж. Тебе нужно... Ага. Эй! -э -э. Да, ты... Талисман! Что там тебе выпало, бесполезно? Угу. Ты можешь не бежать. М -м -м. Кирка вряд ли ты скопаешь меня киркой. Не забывай, что я могу сказать вояж в И уйти или прийти к тебе. Зачем ты это ломаешь? Вояж умяж. Тебе бежище. Тебе не убежать. А я и тебе не бегу. А я куда надо? Вот так. А ты... Да тебе попасть? вояж. Тебе не убежать. А я и не бегу. Очень видно, что ты бежишь. Вояж. Так, так, так, так. Так. Куда ты идешь? Да куда ж тебя? Вояж. М -м я не понимаю, зачем мне мой супер шанс. нет, у других героев никто не сможет тебе помочь. Пожалуйста. Так. На твоем бы месте бы я отдала. Ладно, я сдаюсь. Я сдаюсь. Где ты, Я сдаюсь. Подойди ко мне, Забиль. Давай. У меня есть к тебе просьба. Ты уверен, что тебе нужно? Погоди. Стой. Что это? Что это? Где? У меня что? Это же кошелек. Который ты искал, избавься от сил зла. Ты нашел свой кошелек, давай. Ты сможешь, ты сильный. Давай, избавься от сил зла. Давай, ты сможешь, сопротивляйся силы силы к монарху. Давай, ты еще не полностью отъёшь себя сьод, Давай. Ты еще не... Давай, давай, ты сможешь. Больше ты не будешь творить зло, маленькая... Баба... А где она? Вот. Кстати. Да, Больше ты О. не будешь творить маленькое зло, маленькая бабочка. Произгнай демона. Маленькое зло, маленькая бабочка. Маленькое зло. Ну иди сюда. О. Миракулус миссебак все вы молодцы бобро боброт, поворот ну вот главное а вот, где ваш кошелек я... где он вот он все нашли мы его нашли а, а вот кошелек в смысле не обокрали О, нет. ладно ну Здесь, вы же нашли а кошелек этот... да а это что за ящик я Тут не ящик. давайте посмотрим что там давайте Вау, обычный ящик, там ничего нету. Ну ладно, все, можете забрать себе. Ура, я продам его за 100 монет. Перевоображаюсь. О, привет, Эй, вы нашли. Не хотите, не хотите купить у меня шалки? Да, давайте за тысячу. Удобные. Да, да, да, да. да. Все, спасибо. Ладно, давайте, до свидания бобин забита right. ah, я спать уже тень прошел я так устал так что я спать